Какой бы один вопрос, вот не совет, потому что советы все дают, их много, и советы обесцениваются, если за них не платят, как ты правильно сказал. Какой бы один вопрос ты задал нашим слушателям, чтобы они хорошо-хорошо-хорошо над ним подумали, нашли свой собственный ответ и сделали следующий шаг к своему будущему, к своему благосостоянию, к передаче этого благосостояния детям, будь это финансы или капитал интеллектуальный. Один вопрос. Этот вопрос я всегда задавал еще в тройке, он на самом деле о многом позволяет задуматься. «Шура, сколько вам денег для счастья надо?» Вызывает с одной стороны смех, но если вернуться все-таки к самому произведению или даже фильм можно посмотреть, то есть, насколько ответ на этот вопрос меняет концепцию. да? То есть, вот у Остапа Бендера, когда он задавал этот вопрос, если вспомнить, что там было. И когда Шура ответил, что ему нужно пять тысяч, а Бендер сказал, «О, тогда нам с вами не по пути, молодой человек, потому что мне нужно, именно, мне нужно минимум пятьсот». На что Штура спросила, «А зачем вам такие деньжища? Может быть, возьмете...» в рассрочку, он говорит, можно было бы в рассрочку, взял бы в рассрочку, но нужно мне сейчас и сразу. Uh -huh. Фокус внимания у человека абсолютно был смещен. То есть, он сказал, что мне нужен подпольный миллион. То есть, началась выстраиваться стратегия, когда он ответил на вопрос, сколько нужно денег для счастья. Причем, ему даже не деньги нужны для счастья были. Это вопрос под ковыркой. Uh -huh. Ему нужно было Рио-де-Жанейро, где 1 миллион 400 тысяч жителей все в белых штанах. Для этого ему нужно было 500 тысяч, и, соответственно, всю стратегию, которую в дальнейшем он выстраивал, она была связана для того, чтобы достичь этой цели. Потому что, опять-таки, когда Шура остался в своем пятитысячном ответе, когда Бендер уже получил от Корейки этот миллион и дал Шуре 50 тысяч, в 10 раз больше, чем ему надо было для счастья, Шура пришел и в трамвае начал подрезать кошелек, имея при себе в кармане 50 тысяч. И вот, к сожалению, у нас в большинстве своем, из-за того, что люди не могут ответить на вот этот вот вопрос, сколько вам нужно денег для счастья, какой уровень жизни вы хотите иметь, и получается большинство бед, потому что это подобно вот этому шури, да, которые приходят, они имеют рядом возможности взять и 50 тысяч, и пятьсот тысяч, и они есть эти возможности, но на них даже не смотрят, потому что у них вот этот вот кошелечек подрезать надо. Здесь думать сейчас о стекущем выживании. А вот ну и практика показывает, что как только ты вот этот вот уровень нормы поднимаешь, понимаешь где-то вот, вот, э, уровень жизни твоей, то все кардинально меняется. Ты готов легко платить, ты развиваешься, ты инвестируешь, ты откладываешь, то есть ну это запускает такой механизм развития и просто там как ракета взлетающая. Просто ответ на этот вопрос.